здравствуйте мы продолжаем наши уроки сегодня мы будем загружать видео но прежде чем я покажу механику загрузки видео нам нужно понимать что под видео должно быть описание и это описание мы сейчас и будем делать то есть как мы это делаем мы идем вот опять же сюда нажимаем в творческую студию на канал канал, нажимаем, и идем, вот такая есть здесь вкладочка «Загрузка видео». Выберем категорию. Ну, категорию можно выбрать вот абсолютно, абсолютно, абсолютно любую категорию, которая только вам нужна. Стандартная лицензия YouTube. Вот здесь мы название не пишем. Знаете почему? Потому что если мы напишем здесь название, это название будет видно на каждом видео, которое только мы которое только мы будем размещать. А по тематике нам это не всегда удобно. Теперь делаем описание. В описании нужно написать ваши данные, где вас можно найти. То есть, например, запись на собеседование, например. да Я вот так пишу всегда: запись на собеседование, Седование. И ссылочка. И ссылочка своя ссылочка, та, которая у вас должна здесь быть. То есть, я вот так вот помечу, да, ссылочка. Дальше подпишись на мой канал на мой канал канал и тоже ссылочка вот так вот я помечу что здесь должна быть ссылка ваша здесь тоже должна быть ваша ссылка ссылка так далее а, ты можешь меня найти нет меня можно найти найти здесь и пишите свои соцсети, например ВК, тоже самая ссылка, ссылку ставите свою. Дальше ФБ, так пишем по-русски, значит по-русски будем писать ФБ, тоже самая ссылка и так далее. Так, ВКФБ, ну, какие есть у вас еще сети, можете написать там Инстаграм и так далее. Вот. Это то, что здесь нужно обязательно написать. И здесь мы должны прописать теги. Те, которые будут обязательно под каждым видео выстраивать, выстраиваться. Мы сейчас возьмем эти теги просто с канала, просто их повторим. Не будем их тут так остаться нам нужно сохранить то что мы написали уже иначе у нас все пропадет все что мы писали вот теперь мы спокойно можем идти во вкладку дополнительно вот скачать все что мы тут написали и поставить их главными тегами под видео так идем значит на канал мы на вкладке загрузка видео и вставляем сюда те же самые теги вот опять сохраняем ну вот это минимально то что вы должны сделать на своей странице на своем канале вот во вкладке загрузка видео дальше а, переходим на опять на мой канал мой канал И опять же смотрим у нас пустой канал как нам загрузить видео я приготовила 4 видео почему 4 видео первое видео это трейлер это то маленькое видео длиной не более одной минуты. Запомните, пожалуйста, повторюсь, трейлер не более одной минуты длины должен быть. И он должен четко показывать, о чем этот канал, чтобы человек, когда зашел на ваш канал, сразу понял, то есть нужен ему, нужен ему ваш канал, нужна та информация, которую вы здесь размещаете, или не нужна. Ну, мы назвали «Создать свой бренд», значит, у меня, у меня должно быть трейлер, который показывает э, о бренде то есть как создать свой бренд и три видео э, разной тематики потому что нам потом нужно будет сформировать плейлисты когда мы на следующем уроке будем делать плейлисты у нас уже должны быть видео к нему поэтому мы загрузим сейчас 4 ну или 5 видео там у меня 5 видео есть как мы это делаем смотрите вот нажимаю на вкладочку видео здесь ничего нет да? Но у нас есть стрелочка наверху, вот это вот, на которую мы нажимаем. И появляется, вот открывается такое окошко, нажимаем на большую стрелочку. И переходим на ту вкладочку, находите, где у вас эти видео хранятся. Они должны быть на компьютере. Видео, которые вы закачиваете на свой канал YouTube, должны быть приготовлены, и они должны быть на компьютере. То есть, как мы это делаем, смотрите, мы нажимаем на видео и нажимаем на открыть. Все. Все, видите? И то, что мы здесь написали, все таким образом здесь отражается. Вот сколько написали, столько отражается. Так, создай свой бренд. Ну, вот так мы слово трейлер уберем, потому что это внутреннее наше название. И так и напишем. Создай свой бренд. Так у нас будет называться наш трейлер. И те, кому нужно будет создать свой бренд, они, зайдя на этот канал, поймут, что на этом канале речь идет о создании своего бренда. И ничего другого они здесь не найдут. Если им это нужно, они останутся и будут смотреть. Итак, ждем, ждем в реальном времени. Так, вот смотрите, пока видео загружается, название мы исправили у вас на глазах, да? Вот здесь идет то, что мы загрузили. Вот смотрите, видео, видео загрузилось, у нас появляются картиночки. Значит, смотрите, нам нужно выбрать из того, что предлагает нам YouTube, либо загрузить свою. Давайте я отдельным уроком сделаю, как загрузить свое. Пока выберем вот это вот полная картинка с полной надписью. Вот сейчас она здесь выстроится, и мы ее тогда сохраним. Так, да, вот она, она видите красным обедена, значит она сейчас станет туда. Вот, стала. Создай свой бренд с Мариной Болдиновой. Так я назвала. Вот здесь вот в описании, смотрите, можно, даже нужно написать, о чем это видео. То есть, как создать свой бренд. Как создать свой бренд. Бренд. Свой бренд. Пишу в реальном времени, видите. Как создать свой бренд. Зачем нужно создавать персональный бренд бренд главные составляющие личного бренда личного бренда и то есть смотрите что я здесь сделала? Я три раза повторила поисковые слова. Свой бренд, персональный бренд, личный бренд. И человек, который заходит на ваше видео, он, соответственно, видит, о чем будет этот канал. Ну вот это видео в частности. Там видео не информативное. Оно вот просто вот картиночка, сейчас увидите. Так, опубликовать нажимаем обязательно. И видео у нас уходит на наш канал открываем мой канал здесь по-прежнему ничего нет видите по-прежнему ничего нет и появится только на следующем уроке но сегодня вы можете посмотреть видео загруженное именно во вкладке видео вот нажимаете на видео и вы видите вот это пожалуйста все что мы загрузили создай свой бренд дальше точно так же мы загружаем точно так же мы загружаем можно загрузить все сразу видео поскольку мы это делаем я вам покажу сейчас то есть мы нажимаем если у меня получится без него без него так так ну, попробуем сейчас три загрузить Сейчас вот так, раз, и начало. Вот так вот. И загружаем. Сразу три видео загружаем. Если вы все приготовили в одной папочке, то это вполне, вполне возможно. Вот видите, они все три начинают загружаться. И все одновременно, смотрите, они... Вот здесь у меня видео называется «Как записать продающее видео». Второе видео у меня называется «Как сделать PDF на сервисе Canva». И третье называется «Начало» – Ну, это «Мотивация», то есть мы можем сейчас написать, это, что это относится к мотивации, потому что «Начало» слово не ключевое, а «Мотивация» слово ключевое. «Мотивация для вас», вот так вот напишем. И, смотрите, нам не надо ничего мудрить, просто подождать, и видео все загружаются. Сейчас загрузится первое видео, второе видео, третье. Единственное, что э, это видео будет... Смотрим, первое видео у нас загрузилось. Как записать продающее видео. Смотрим, какие нам предлагаются варианты. Ну, они все примерно одинаковые, поэтому оставим то, что есть. Вот такое вот мое лицо. И то, что там написано. То есть тоже как бы оно информативное получается. И оставляем так, как есть. Хорошо, пусть будет так. Второе видео у нас загружается. Сейчас загрузится. Они загружаются по очереди, просто когда вы набьете руку, вы будете в это время просто писать, о чем это видео. Как я вот первое видео показала, о чем, нужно под каждым видео написать. Сейчас мы этим, наверное, займемся и подпишем. Как записать продающие видео? Запись на собеседование, подпишись на мой канал, но прежде чем человек запишется, значит нужно записать. Так, продающее видео, продающее видео, это главный, главный элемент, элемент продаж, продаж вашего бизнеса или продукта, продукта или продукта продукта там знание знание рук продающего видео позволит вам позволит вам без тру, труда а, позволит вам без труда написать написать такое видео такое видео ну примерно вот о чем это видео мы записали так дальше мы идем к следующему видео как сделать pdf на сервисе Canva? открываем его значит пишем название с большой буквы потому что это название ставим точечку так тоже подписываем так, создание, создание PDF важная часть, важная часть соз, а, создание буквы пропущено. Создание PDF важная часть продвижения, продвижения вашего бизнеса, вашего бизнеса. Так, и напишем и обучение обучение вашей команды команды то есть э, тоже зачем нужно pdf очень многие люди не знают и для того чтобы так можно подписать еще я показываю показываю. не стесняйтесь говорить я потому что это как раз создание вашего бренда я показываю как очень просто, очень быстро сделать это на сервисе Canva. Canva. Ой, Canva не то, как написал. Сейчас исправимся. Canva. Canva. Все. То есть, посмотрели, как это смотрится. Создание pdf важной части, обучение вашей команды. Я показываю, как очень быстро сделать на сервисе канва. Подпишись на мой канал, сделаем здесь пробел. Подпишись на мой канал, меня можно найти. То есть, все как бы понятно. Переходим к следующему. Да, надо выбрать, какой. Ну, вот этот сделаем, наверное, по умолчанию. Так. Вот этот сделаем. Значок по умолчанию, потому что он более информативный. Так. Здесь начало мотивации для вас. Ждем. Сейчас видео будет обработано. Видите, вам не нужно делать лишних движений, когда вы... Когда вы... Так. Мотивация. То есть, если вы... Если вы... Это видео для вас, если вы вы находитесь, находитесь в поиске. Бизнеса, бизнеса или э, потеряли, потеряли свою мотивацию. Мотивацию. Вс. Мотивацию. Вс, если человек действует. Вот этого достаточно, да? То есть поисковое слово мотивации, поиск бизнеса, или потеряли свою мотивацию. Все, то есть вот таким образом, давайте тоже посмотрим люди, ну, оставим вот красивую девочку, так, да, все, у нас три видео, все сделаны, все обработаны, сейчас посмотрим, сменился ли, сменился ли значок, сейчас он должен смениться, все, сменился, наши видео готовы, и мы нажимаем на «Опубликовать все». И ждем обработка завершена все теперь мы идем на свой канал и смотрим как у нас это все получилось вот видите опять по-прежнему на канале ничего нет по прежнему на канале ничего нет не пугайтесь это нормальный процесс мы идем во вкладочку видео а там все наши четыре видео, пожалуйста, все они есть. В следующем уроке я покажу, как сделать плейлисты, как закачать трейлер и как сделать так, чтобы ваш канал смотрелся красиво и привлекательно для ваших партнеров будущих или клиентов. До встречи!